К отделу аскомикота или сумчатые грибы относятся грибы с хорошо развитыми гифами с перегородками. Клетки гиф имеют одно ядро. Споры этих грибов формируются в особых замкнутых образованиях – сумках. К этому отделу относятся более 30 тысяч видов. Наиболее известный представитель – дрожжи. Обитают сумчатые грибы практически во всех географических областях. Их можно встретить в почве и в воде, везде, где есть растительные и животные останки. Оскомикота а успешно развиваются на лесной подстилке, на останках позвоночных, содержащих остатки волос, рогов, копыт, перьев, участвуют в разложении целлюлозы. Сумчатые грибы образуют различные формы плодовые тела в которых на концах гифовых волокон образуются сумки с неподвижными спорами. Некоторые из этих грибов используются в пищу, например, сморчки и трюфели. Живут они или как сапротрофы на останках растений или животных, или паразитируют на высших растениях. В поле можно увидеть паразитирующий на злаках гриб спорынью, имеющий черно-фиолетовый цвет. Плотные сплетения его гиф зимуют в почве, а весной прорастают. По их краям образуются плодовые тела. В них формируются споры, заражающие злаки в пору цветения. Гриб ядовит. Спорынью применяют в медицине.